Всем привет, мои подписчики все случайные зрители, я вас тоже приветствую. Я сегодня буду строить новую постройку в Террарии, как бы это странно не прозвучало. И постройка это будет башня для мага. В прошлый раз мы строили домик для призывателей, вот он, кстати. Прошлый видос на канале, вы можете посмотреть, как я это сделал. А в этот раз я строю башенку для мага. А сразу хочу сказать, что у меня для вас родилась интересная идея. Я буду строить... Ну, по вашей просьбе, естественно. Постройки из каких-то, может быть, игр, фильмов, сериалов, не знаю, мультиков. Какие-то просто постройки, которые вы бы хотели видеть в Террарии. Потому что я знаю, что у вас есть какая-то жизнь, какая-то увлеченность в жизни, помимо самой игры. Возможно, игра это просто, не знаю, какое-то такое маленькое хобби. Поэтому пишите то, что вас интересует, я могу построить это в террарии, ну или по крайней мере попытаюсь построить все, что я хотел сказать, я сказал. Смотрите, по сути я строю обычную башню, и тут все понятно, тут все настолько просто и понятно, что я не думаю особо смысла комментировать нет. Смотрите, сейчас я буду строить вот деревянную короче, стенку, опять 13 блоков вверх. По сути, вы можете построить и 50, и 60 блоков, и просто побольше этажей сделать. Я показываю примерно, как должна выглядеть башня, чтобы... Ну, просто чтобы, вот я сказал, я построил башню, и я ее построил. Вы можете, по, по моему примеру, строить башню совсем по-другому, все расстанавливая. Просто какой-то принцип, может быть, какую-то интересную идею для себя вынести из этой постройки. Вот. Ну и все. Потому что на ютубе очень много гайдов по постройкам. Как строить, что строить, там люди рассказывают намного лучше, чем я. Вот, поэтому смысл смотреть меня и смысл мне делать гайды нет никакого. Поэтому я буду делать постройки, чтобы вы просто на них посмотрели, ну или смогли построить такую же по моим уже примеру. Опять же, вот этот этаж вы можете строить выше. Тут не 8 блоков, например, а 15 блоков. По сути, здесь ни на что не влияет. Я написал начальное измерение. Просто для того, чтобы у вас потом все шло... Короче, ровненько. Видите, я сейчас строю вот эту крышу. Кстати, вот ее сейчас строить не надо, если вы строите по видео. Я построил 17 блоков, нечетное число. Как раз для того, чтобы сверху у меня был флаг. Чтобы вот так получился флаг. Только для этого. Вы можете любой размер брать. Главное, чтобы основание было нечетным. Вот теперь построим лестницу наверное комнат будет очень мало опять же здесь я сделал нечетное основание чтобы было три вот таких вот а, дыр короче чтобы отверстие в полу было ровно в три блока потому что мне это нужно опять же если вы хотите сделать лестницу побольше винтовую то делайте не 3 делайте 5 например ну естественно скругляем как-то вот эти вот а, штуки все подпорки как они называются чтобы было что-то похожее на реальную постройку потому что ну, когда в реальности такое видишь ты понимаешь что вот это держится вот на этих двух основаниях это держится на этих двух чтобы в общем было как-то немножко реалистично будем делать подпорочки так заполняем стенками все ну опять же можно любые брать стенки какие вы захотите но если это башня то я думаю Башня должна быть именно вот Такая, какой я ее себе представляю Может быть она должна быть другой Кстати, здесь у этой башни Обязательно должен быть подвал Вот прям обязательно Но подвал должен быть как хранилище Или же как какой-то лабиринт с коллекцией То есть башня это по сути Не дом мага Это просто нахождение его места лаборатории мага или какая-то еще там фигня где он проводит свои опыты я думаю она должна быть под землей чтобы ну мало ли что все там и осталось под землей это лично мои фантазии но вы как хотите если хотите я дополню видос и создам в следующий раз а я в следующий раз в любом случае создам постройку для войны она будет под землей вот такую пещерную постройку для война в, в стиле киберпанка наверное а может быть и нет посмотрим посмотрим как как будет выглядеть эта постройка не знаю потому что в террори очень мало вот этого всего интересного такого тут больше средневековая все-таки атрибутика смотрите вот эти два блока каменные их не нужно ставить их нужно ставить деревянными сразу я ошибся потому что здесь логично будет дерево поставить и сглаживать верхний вот это тоже будет не нужно потом Но я сейчас покажу Делаем оконца. Забыл там поставить стеночку. Ну ладно, сейчас поставлю. Так, да, деревяшки нужно убрать. Я пока еще не определился точно с форматом, какой формат делать. Показывать все, как я строю. Или все обрезать и потихоньку просто показывать частями, кусочками такими. Вот. Не знаю точно. Напишите. Сейчас видео не такое длинное, 10 минут. Я думаю вполне нормально когда видос идет 10 минут смотреть не так противно вот вот это вот видите наверху стоит а, такая вершина да у этого треугольника вот ее такое делать не нужно какое я сейчас сделал не тратьте время потому что потом нам это не нужно будет совсем так я сейчас хочу сделать флаг опять же вы можете взять любые цвета любые формы и любое направление я просто показываю идею что я хочу здесь флаг видеть и все. Вот, например, такой, чем не флаг, нормальный флаг. Но я хочу сделать его беленьким и как-то просто разнообразить его. чтобы он не был похож на красивую морду. Вот я сделал такие две белые полоски там. Теперь лестница. Лестница это что-то подобие вид того лестницы. Смотрите закономерность. Справа мы пропускаем каждые три клетки, а слева, ну вот вы видите, да, три, потом заходим. В левую часть двигаемся выше на один блок. 2 Потом еще на один блок правее и выше 2 Опять один, два, два. И вот она вся закономерность. Очень просто. Я думаю, ну человек, который хоть раз пытался построить лестницу и вообще знает, что такое блоки в терраре или платформы легко это сделает. Потому что это очень просто. Смотрите, внизу у меня нарушена закономерность и логика пропала. Поэтому сейчас восстановим. Все. Все теперь нормально. Теперь... Осталось только украсить башню, и я говорю опять же, я буду украшать так, как мне хочется, а вы можете спокойно поставить свои украшения, свои девайсы. То, что вы будете использовать во время прохождения. Кстати, когда я построил вот на этой карте все, ну, короче, дома для всех классов, я могу выложить эту карту, чтобы вы могли ее скачать и, возможно, пройти на ней игру на этой карте. Ну, как хотите. Я просто предложил кому-то, если нужно... Хотя, хотя вряд ли кому это нужно вот можете написать в комментариях даже если один человек захочет карту я скину ее после того как построю для всех классов домики вот естественно если вы напишете в комментариях что-то построю еще я тоже построю и могу скидывать свои постройки чтобы вы могли посмотреть на них опять же я говорю сейчас про постройки и там из сериалов комиксов каких-то не знаю с чего то еще Ну, давайте там будут книжки, наверное, наверху. На столе книжку. А вот что поставить здесь? Здесь, наверное, повесить трофеи нужно. И поставить какие-нибудь э, такие похожие на магические атрибуты. Так, вот так. Кстати, интересное выражение. Так, вот так. Похоже на выражение быдла. Ну, ладно, у меня, в общем-то, такая простая речь. Я думаю, вы привыкли. Повесим побольше здесь на стенных украшений, по крайней мере я постараюсь приблизить это что-то к башне мага, но это лично мое представление, и я думаю почему-то, что она должна быть выше, она должна быть выше, и вообще в террарии очень сложно что-то построить, действительно интересное, очень сложно, я имею в виду интересное, похожее на настоящее, в рамках игры, Здесь интересного построить можно много, а вот чтобы сделать, например, камера на какую-то постройку из Варкрафта или, я не знаю, из Ведьмака, из Карима, откуда-нибудь, откуда угодно, какую-нибудь интересную постройку, вы здесь не сможете просто потому, что это 2D-игра, а то, что я назвал 3D, вот и все, в этом разница. Поэтому, я думаю, в 2D будет интересно попробовать построить что-то. Поэтому пишите, пишите обязательно. Ну вот она, в принципе, вся башня. Осталось сделать еще, я думаю, наверх повесить на стеклянные вот эти вот... Короче, я хочу повесить знамена. Проще говоря, башня мага должна давать какие-то способности самому персонажу. Вот, и что как не знамя, даст прибавку к силе персонажа. Ну вот, и стало вроде бы даже получше. Ну и это, в общем, все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.